Поль Верлен, ночная пора. Ночная пора, дитя темноты. Усните, ветра, усните, мечты. И я усыплен, слепая игра, большой черный сон, ни зла, ни добра. Моей колыбели не слышно качанье, Ветра отшумели. Молчанье, молчанье.